Всем привет, на связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Продолжаем наблюдать за тем, на что обращают внимание аналитики. На прошлой неделе, кстати, те компании, которые присутствовали в обзорах аналитиков, неплохо выросли и есть даже очень неплохо 26 процентов по 15 процентов есть конечно в минусах есть кто в ноль но те которые выросли они конечно сильно перевешивают остальные и в целом ну вот портфель такой если сформировать то плюс 5 процентов так но ну, это было такая краткосрочная что ли инвестиция сегодня рассмотрим несколько компаний которые как говорится, нужны на долгосрок и аналитики обращают внимание на такие компании, как Райт. В целом, у которых дивидендная доходность очень высокая. Не дивидендным инвесторам я уверен, что они понравятся. Средняя дивидендная доходность, например, акции S&P 500 порядка 2%, Ну а Райт и дает чуть больше. Так, первая компания AirIS. Компания ориентирована на ипотечный сектор коммерческой недвижимости. Портфель разнообразен, включает офисные помещения, апартаменты, отели, ну и объекты какого-то смешанного пользования. Географически представлены на Востоке и Западе, ну, на Юго-Восток больше и Запад. У компании порядка 2 миллиардов ипотечных кредитов, всего их порядка 50. Чем интересно? Она для аналитиков показалась. В третьем квартале она показала доход 13, на 13% больше, чем э, в этом же периоде прошлого года. Прибыль на акцию в годовом исчислении выросла на 40%. Компания закрыла кредитов на 700 миллионов долларов и также укрепила финансирование, то есть ну, улучшила финансирование э, чуть больше 20 кредитов, которые являются ну, самыми приоритетными. Дивиденды компания платит 1,32$, а это в процентах доходность 10,5% в год, очень отличная такая доходность. Аналитики предполагают очень скромный рост этой компании, ну, порядка там, 4%, и она этот рост уже отработала. Кстати, если посмотрим по графику, то а, она штурмует, вернее уже даже преодолела вот этот локальный максимум, и может быть, если закрепится, то пойдет еще и выше. То есть, в принципе, если технически здесь отработает, то можно в нее и входить, и получать дивиденды. Дивиденды, кстати, очень хорошие. Так, компания ну, Real Estate Finance Trust. Деятельность этой компании связана с многоквартирными домами, офисными помещениями в таких наиболее востребованных район, городских районах. Так, выросла она не так стремительно, хотя, хотя 7% за третий квартал, это тоже отличный показатель. В годовом исчислении это 36% рост на акцию, очень хорошо, и вот эти все цифры как раз подтверждают, что компания начинает оправляться от пандемии и переходят к росту. Также ККР закрыла кредитов в четвертом квартале на порядка 600 миллионов долларов. Дивиденды эта компания платит 1,72 72, чуть выше, чем Airis, и доходность ее составляет 9,7 в процентах. Аналитики ждут цену этой компании на уровне 19,5 долларов. Ну а пока мы видим, что компания прижимается к уровню 19 долларов. И если закрепится над скользящей и пробьет, то пойдет еще и выше. Ну, возможность получить еще и доходы на росте цены акции. Ну а в целом 9,7% очень отличные дивиденды. Компания Startwood Property Trust. Компания которая очень хорошо дифференцирована, наверное, даже лучше, чем две предыдущие, потому что у нее там достаточно много недвижимости и в таком рекреационном бизнесе, ну рестораны, отели, жилые помещения, офисы, магазины есть, и нефтяной сектор тоже представлен. То есть, она более диверсифицирована. А, опять же, по итогам третьего квартала прибыль составила, при, рост прибыли составил всего лишь 8%. Ну, по сравнению наверное, с предыдущей на уровне. А, и в годовом исчислении это всего лишь 6%. Очень небольшой рост. Но это все-таки рост. Дивиденды 1,92$, ну а дивидендная доходность 9,23%. 9,2%. Аналитики в этой компании видят перспективу, потому как здесь лучше в своем классе управленческая команда, сильный баланс и ну, более высокая рентабельность инвестиций. Этим как раз и привлекает аналитиков этой компании. Если посмотреть по графику, в принципе аналитики ставят ценовую цель 21 доллар, которую компания уже преодолела и скорее всего наверное движется вверх хотя тут еще отчет впереди может быть перед отчетом такое движение но в любом случае все три компании заслуживают внимания инвесторов которые называют себя дивидендными. дальше обратимся к аналитикам загс которые представили отчет о такой сфере каннабиса, которая ну, перспективна на ближайшие несколько лет потому как и в сенате разговоры ведутся и есть группа которая активизирует работу по легализации каннабиса. Ну и ЗАГС в отчете не только описал перспективы, но и некоторые компании тоже привел, которые могут от этого выиграть. Так, первая группа компаний это биофарма четыре компании это ABV, крупная компания, Zoon, GW Pharmaceuticals и Insys Therapeutics. Три компании, которые, ну, в принципе, по своей сути одинаковые, разрабатывают препараты, и все они разрабатывают препараты на основе каннабиса. Каннабис есть два таких вещества. Одно там CBD, другое ТГК И CBD он в медицинских целях, а TGK ну, такой дурманящий эффект. И, насколько понял, это растения могут содержать себе либо не содержать такое такое вещество и если произойдет легализация то есть разрешат продавать свободно то эти компании как раз и выиграют что эти препараты ну, будут больше широко что ли распространяться вот и из четырех этих компаний ну наверное интереснее всего выглядит компания вот эти две компании GW, Pharmaceuticals и Insist Therapeutics. По показателям они так-то поинтереснее. Единственное, что, наверное, у одной рентабельность пониже, у другой валовая маржа. Но это, скорее всего, связано как раз вот с инвестициями в тот или иной препарат. Интересно, что у обеих компаний неплохие кварталы по продажам. Здесь только рост идет. Думаю, что он, наверное они может быть чуть лучше хотя э биотехнологические компании они для меня на мой на мой взгляд э больше такие венчурные компании и вкладываться там на всю котлету туда конечно не стоит вот но эти компании могут выиграть и если там вложить там полпроцента там в каждую то скорее всего этот венчур выстрелит хотя если посмотреть по графику то вот и она на поддержке а вот э Zoom э что еще тут а GWPH, она уже выросла, и ну, тоже виден такой небольшой всплеск, что ли. И, ну, наверное, здесь есть какие-то перспективы еще получить, там скажем, x какие-то от этого, потому как на, на нижней границе как раз восходящий канал она и находится. Вот, но ну, я думаю, что специалисты в теханализе, наверное, сами для себя решат уже, кому какую, в какую вкладываться. Так, ну, это такое, так сказать, прямое назначение. А Мне больше понравилась такая компания SMG. Она находится, да, вот в восходящем тренде. Компания, которая больше известна как производитель, ну, или, я не знаю, взращиватель газонов, садов и так далее. Вот. так эта компания, она вложилась, э, вернее, приобрела еще одну компанию, которая э, производит удобрения, дочернюю компанию купила за 120 миллионов и вложила еще 150 для того, чтобы разработать как раз э, вот эти вот удобрения, землю, ну газон для того, чтобы выращивать каннабис. В Канаде легализовано полностью, да, и там порядка четырех растений на семью можно свободно использовать, культивировать. Есть даже такие специальные шкафы, которые как раз растения помещают. И есть даже приложение, которое там сообщает, да, все растение выросло можно в общем плоды пожинать ну или там скручивать или еще что-нибудь такое вот но эта компания прикольна тем что она как раз вроде бы занимается газонами но если легализуют как раз э, каннабис то это не только продажа э, скажем какой-то сушеный там масло это же еще продажа э, самих растений которые можно будет дом выращивать вот и здесь она как раз скорее всего уже будет на передовой вот. одна из таких вот интересных компаний так дальше две компании которые тоже получат плюс от легализации эта компания stz компания которая является третьей, по моему по величине производителем пива в америке такое наверное, известное пиво корона вот и они уже смотрят в эту сторону понятно что эти компании которые ну вот пивные, там алкогольные, они э, рассматривают канобис как конкурента, но если объединиться и сделать общий продукт, то это будет просто бомба. Вот, так, вот в таком ключе действует действует как раз компания э, CTZ. И объединились они с канопи, по-моему, для того, чтобы как раз вот этот сделать продукт. Так, компания ТЭП, компания-производитель напитков, они объединились компании компанией Хекса, вот она здесь есть, тоже, так, компания Хекса, ну вот канопи. Так, также объединились для того, чтобы сделать общий продукт с содержанием как раз канобиоидов и, естественно, выиграть. Надо сказать, что, вот да, еще компания CMG, которая производит удобрения и землю, а у них есть контракт с магазинами Home Depot, компании Home Depot, крупная компания, которая входит в Dow Jones 30, и разрешение в их магазинах продавать вот эту землю. Ну то есть так-то очень большой э, такая, такая площадка для старта. Еще одна компания IPR, компания Ride, э, тоже очень такая интересная компания, которая недавно организовавшись, решила скупать помещение и предоставлять компаниям, которые как раз занимаются разработкой ну, культивированием канабиса. То есть все те помещения, которые есть у этого райта, он сдает как раз компаниям сектора канабиса. Я тоже думаю, что это очень перспективно, потому что Канабиодные компании, как только легализуют, они будут расширяться, и им понадобится помещение отсюда. Райт, right, конечно же, будет в плюсе. Вообще, вот есть несколько компаний, которые фигурируют в отчетах ЗАГС, как компании наиболее крупные, и которые как раз и эту индустрию ведут за собой. Вообще, в принципе, есть HMMJ, это ETF на все компании каннабиса. То есть можно его просто купить, и все. Я думаю, что это будет самый простой вариант. В любом случае, эта сфера пойдет вверх, и этот ETF будет только, только расти. Вот. Ну а в целом, вот пять вот компаний. Причем, Hexa ZAGS называет четвертый по величине. Ну, так-то, если посмотреть по капитализации, он находится, наверное, пятый все-таки. 360 миллионов. Честно говоря, раньше мы рассматривали две компании ACB и CRON. Аврора очень хорошо росла до, этого, до кризиса. До пандемии были самыми крупными производителями каннабиса. Но постольку, поскольку вот тут вот такая вот ситуация произошла, пандемия, да еще и отец-основатель из компании «Аврора» ушел, очень уже совсем маленькая капитализация. Хотя в эту компанию, насколько я помню, вкладывалась компания «МО Альтрия Групп». Компания, которая табачная компания, очень крупная. И они тоже хотели здесь какой-то совместный проект сделать. Вот. не знаю где они теперь выстрелят крон кстати тоже уже были конечные такие продукты и по всему миру дистрибьюция была такая очень неплохая ну видимо пандемия сделала свое дело и теперь тон задает канопе которая самая крупная в индустрии и видимо не так сильно пандемия повлияла на эту компанию также очень часто компания Tilray э, фигурирует в различных новостях. Ну, то есть вот эти вот две компании, Canopy и Tilray. Хотя компания ACB, аврора она в свое время поглотила очень крупных канобиоидных конкурентов. Но теперь вот довольствуется только четвертым местом. да И не больше, не меньше. Вот э, такая сфера. Очень интересно, очень перспективно. И на этот раз, скорее всего, они выстрелили. Хотя ждали этого выстрела до, пандемии, до начала пандемии. Как раз дело шло к легализации. Но, видимо, это произойдет только сейчас. Я пользуюсь таблицей фундаментального анализа. Если у вас вдруг еще нет такой таблицы, она вам нужна для анализа компании или для поиска компании, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну, на этом, наверное, сегодня все. Увидимся в следующем обзоре, наверное, на следующей неделе. Ну а пока смотрите и получайте прибыль на том, о чем говорят аналитики.